Всем привет, дорогие мои зрители! Рад вас видеть на моем канале. Сегодня мы вместе с вами приготовим, звучит немного странно, картофельное пюре. Знаю, что все умеем готовить пюре, но я вам гарантирую, что мой пюре вкуснее и совсем другое. Я вам дам маленькие подсказки, которые помогут вам улучшить ваше предыдущее пюре. Этот рецепт недорогой, но может быть дорогим, если вы добавите масло. И это смотря какое масло. Но это уже вам решать, какое масло добавлять. Но скажу вам одно. Чем больше масла вы добавите, тем вкуснее у вас получится картофельное пюре. В общем, рецепт легкий. Сразу ставим лайки, подписывайтесь на мой канал. А мы начинаем. Первым дело, друзья мои, разогреем духовку до 200 градусов. Затем возьмем емкость, которую мы отправим в духовку. Насыпьте в него крупную соль. Соль нам нужно для того, чтобы картофель не контактировал с емкостью И чтобы картофель внизу не подгорел. У меня тут полкилограмма картофеля. Желательно брать картофель одного и того же размера. Так. Отправляем в заранее разогретую духовку при 200 градусах полтора часа. Картофель у меня большой. Так что время приготовления зависит от размера вашего картофеля. Так, картофель наш готов. Теперь я возьму кухонное полотенце, чтобы руки в себе не обжечь. И с помощью ножа очищаем картофель. Вот так. Не нужно их смевать водой, потому что весь вкус именно в запеченном картофеле. Видите, как наш картофель хорошенько карамелизовывался? Вот это именно придаст особый вкус нашему пюре. Насчет соли не выбрасывайте, сохраните в контейнер, чтобы приготовить другие вещи или тот же картофель. Далее все пропускаем через пресс, или же если у вас нет пресса, просто все придавите вилкой. Затем добавим холодное сливочное масло. У меня тут порядка 100 граммов. Все хорошенько перемешиваем. Потом добавляем молоко. Молоко у меня тут примерно 100 миллиграммов. Вообще молоко можете добавить столько-столько хотите. Если хотите, чтобы пюре у вас был более жидким, то добавляйте много молока. Теперь ставим на слабый огонь, чтобы у нас ничего не подгорело. И с помощью венчика все взобьем, чтобы сливочное масло и молоко хорошенько соединились. Ну что, друзья мои, вы уже знаете, как приготовить пюре. Да, это просто пюре, за исключением того, когда вы готовите в духовке картофель. Он карамелизовывается, вкус более ароматный. Лично я бы добавил двое больше сливочного масла. Конечно же, стоимость увеличится, но это уже решать вам. Но это не важно, главное было показать вам, что мы можем сделать пюре намного интереснее, чем просто варить картофель. Вот. Так что на этом наше видео подходит к концу. Если вам понравился рецепт, обязательно поддержите мой канал лайком, подписывайтесь на наш канал и не забывайте писать свои комментарии. Всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока!